Всем привет! Он мне будет говорить 24 часа. Да, Миша, вставай, вставай. Давай, я готов выполнять твои желания. В смысле, хорошо. Вот сюда. Ставь. Это не чай. Все, ступай. Я тебя позову, когда ты мне понадобишься. По всему дому. У меня спина устала уже. Хорошо, мое третье задание Снять со мной тикток Слушай, вообще классно получилось Да, я согласен, блин а Я думал, стрёмно что-то будет Я вспомнил, мне же мама сказала убраться Михаил <звы> Чисто Конечно, чисто я шуберелся. Ты намекаешь, что я сейчас должен что-то приготовить для тебя, да? Ну да, пойду готовить. Класс, 500 долларов.